Будучи очень близкими в отношениях, вы можете говорить что угодно, когда угодно и как угодно. Верно? Верно? Ладно, прямо скажем, быть честным – это здорово, а лгать – точно не здорово. Однако эта честность не должна быть жестокой или токсичной, что может случиться при легкомысленных комментариях. Хуже того, когда мы злимся, иногда наша потребность дать отпор заставляет нас говорить вещи, которые режут так глубоко, что даже после окончания ссоры ущерб невозможно исправить. Чтобы помочь вам лучше понять, как ваши слова могут повлиять на других, мы собрали 8 распространенных высказываний, которые могут отравить отношения. Номер 1. Ты слишком чувствителен. Или «Успокойся». Когда кто-то доверяет вам, он рискует, открываясь. Это пугающая авантюра – впустить вас. Когда вы отвечаете что-то вроде «Просто успокойся». Или «Ты слишком чувствителен». Вы фактически захлопываете дверь перед их лицом. Эти фразы дают понять, что вы осуждаете их и считаете их проблему неважной. Теперь вы перестали слушать. Это означает, что вы не можете помочь им или побеспокоиться о том, что они чувствуют, поскольку вы не чувствуете того же, что и они. Проявите заинтересованность, например, скажите «Я вижу, что это причиняет вам боль» или даже что-то, что приглашает к дальнейшему пониманию или объяснению. Все это поможет другому человеку почувствовать себя услышанным и понятым. Номер два. Просто забудь об этом. Или, неважно, подобные фразы сводят на нет общения. Другой человек чувствует, что вы не доверяете ему или не считаете его достаточно важным, чтобы поделиться с ним. Они запутались и не могут прочитать ваши мысли. Улучшите общение, если будете более подробно и честно объяснять, почему вам не хочется говорить. Например, вы можете попробовать сказать, что вам кажется, что вас не слушают, или что вы чувствуете себя на пределе и не можете продолжать разговор прямо сейчас. Номер три. «С меня хватит». Фразы, подобные этой, угрожают окончанием отношений. Например, «Может быть, нам стоит просто расстаться». Подобные высказывания однозначно подтверждают, что вы считаете, что отбросить другого человека – это лучший выбор, чем решать текущую проблему. Эта фраза часто используется как форма манипуляции, потому что это очень больно, когда с тобой обращаются как с одноразовой вещью. Токсичные люди представляют их как инструмент для переговоров, но на самом деле это откровенное издевательство. Лучшим подходом будет дать себе время остыть, прежде чем принимать решение. И если выяснится, что вы больше несовместимы друг с другом, это произойдет от понимания, а не от импульсивного гнева. Номер четыре. Я уверен, что все не так плохо. Или ты это переживешь. Вы можете подумать, что говоря это, вы помогаете другому человеку понять, что все может наладиться и что ему не нужно бояться. Но на самом деле ваши эмоции недействительны. Такие заявления кричат «Я тебе не верю, ты тратишь мое время, так что прекрати разговор». Даже если человек в конце концов переживет это, в данный момент он страдает. Услышав нечто подобное, вы просто говорите им, что они вам недостаточно дороги, чтобы выслушать их, и вы хотите, чтобы они перестали вас доставать. Если это не то сообщение, которое вы пытаетесь передать, и вы действительно хотите помочь, вы можете попробовать использовать более привлекательный язык. Примером, может быть, это звучит тяжело. Или мы можем пройти через это вместе. Или даже «я понимаю, что вы чувствуете» и поощрять их помочь вам понять. Номер пять. Ты такой же, как твой родственник. Родители, братья и сестры, тети или дяди. Эта фраза особенно оскорбительна из-за своей двусмысленности. Если она сказана во время разногласий, то это подразумевает, что вы имеете в виду действительно плохую черту характера этого родственника или члена семьи. Да, это боевые слова. Вы используете информацию, которую этот человек сообщил вам о своей семье, и используете ее против него. Поэтому, может быть, стоит подкорректировать заявление, чтобы оно не было пустым, легко ошибочным, указав конкретное поведение и сосредоточившись на нем. Не оскорбляя ненароком всю семейную линию. Номер 6. Ты сумасшедший. Мы имеем в виду, когда это говорится в ответ на высказанное огорчение или обиду, а не когда вы смеетесь вместе с ним над каким-то смелым трюком, который он выкинул на вечеринке. Если этот человек рассказывает о чем-то расстраивающем, например, о подозреваемом преследователе или коллеге-расисте, если вы говорите «ты сумасшедший» или «это неправда, ты спятил», вполне возможно, что вы участвуете в газовом освещении. Вы говорите этому человеку, что он не способен оценить собственную реальность и считаете его пустой тратой времени. Это заставляет даже самых стабильных людей чувствовать укол неуверенности. Это признак полного неуважения к ним как личности. Мы уверены, что вы не пытаетесь никого дестабилизировать, если ситуация настолько чужда вам, вы можете попытаться предложить им объяснить все подробнее. Например, я не был в подобной ситуации. Не могли бы вы объяснить? Номер семь. Ничего не говорить или молчать. Отмалчивание, отгораживание от кого-то, молчаливые отношения. Все это обычные реактивные реакции для людей с избегающим стилем привязанности. Это отгораживание от кого-то, чтобы защитить себя от уязвимости, связанной с обменом эмоциями. Между тем, другой человек чувствует себя так, словно он врезался в стену, хотя раньше ему говорили, что там есть дверной проем. Они чувствуют себя отвергнутыми и преданными. Даже просто небольшое, искреннее заявление типа «мне нужно хорошо подумать, но сначала мне нужно немного времени» или «сейчас слишком много всего, но я тебя понимаю, и мы еще вернемся к этому». Это даст вам необходимый период остывания и предотвратит огромный ущерб. И номер восемь «Ты никогда или ты всегда?» Мы ничего не можем с этим поделать, мы будем это говорить. Только ситх имеет дело с абсолютами. Спасибо Оби-Вану. Признайтесь, вы не хотите быть Дартом во всем. Поэтому старайтесь избегать утверждений типа «все» или «ничего», например, «ты никогда» или «ты всегда». Эти обобщения ставят другого человека в положение обороняющегося. Это подразумевает, что все хорошее, что они сделали в отношениях, было воспринято как должное, отвергнуто и признано недействительным. Они видят, что вы решили неправильно охарактеризовать их придав этому единичному негативному поведению одинаковый оттенок. Сосредоточение внимания на конкретном обсуждаемом поведении поможет избежать никогда и всегда. Пытаясь выразить тенденцию, которая вас расстраивает, расскажите о ней, а не переходите к обобщениям. Нравится вам это или нет, но мы не можем редактировать и вырезать грубые фрагменты отношений, как кинопленку или цифровой файл. Мы спотыкаемся, делаем ошибки и неправильно говорим. Но самое замечательное в человеческой природе – то, что мы способны осознавать себя, учиться и развиваться в таких сложных ситуациях, как отношения. Это позволяет нам обогатить нашу жизнь и стать лучше, чем мы могли себе представить. Узнаете ли вы какие-нибудь из этих фраз? Что вы заметили, когда они были использованы? Как вы себя чувствовали, если какие-то из них были сказаны в ваш адрес? Мы с нетерпением ждем ваших обсуждений и комментариев. Также не стесняйтесь нажимать кнопку нравится. До встречи в следующий раз и супер спасибо за просмотр.